Если бы злой житель был бомжом. О, я набухнулся как следует. О, мать честная. Ну, не стоит говорить, что я выберу. И сюда, моя родненькая, господи. Как я иду, я тебя ждал. Так, ну, это тоже надо собрать. Вот, и э, направляться к водопаднику. Вот. Хоба. Хоба И хоба. Ну все, теперь я точно буду жениться на ней. Надо бы еще трехэтажный дом купить для нас. У же свадьба будет. Кто тоже женится на гречке? Ставьте класс Ведь это очень круто. Музыкантом. О, да, я. Вот так вот. Вот так вот. Так. Вот мои компы. Оу, вот это оборудование. Наверное, много стоит. А тут у меня звукозаписывающая запись. Только что-то без Поп фильтра тут и изолирующих стен. Ну, не говорите, что это пока доработки. Ну, ладно, пускай дорабатывают, а я пока свой первый хит запишу. Я записал, давайте включу, и что же будет? Ого, вот это круто! О, и, и опа, хляк, хорошо пошло-то, а? Надо бы загрузить на компьютер. Кто-то любит, чтобы заложитель делал хиты? Ставьте класс! Ведь я делаю это каждый день. Даже президентом. Вся гречка бесплатная, люди дорогие, Все ради вас. Голосуйте тогда. Эта акция будет вечной. Ну а если тебе понравился этот офигительный ролик, пожалуйста, поставь лайк, ведь я так старелся этой жизнью. И то вот все равно, что вместе с... без гречки жить. Также я хочу, чтобы вы как следует нажали на красную кнопку подписаться и поставить рядом колокольчик. Спасибо, если вы это сделаете. Блин, что я реально переборщил с этим. Парми завязывать с жестокостью, а то ещё-то я реально какой-то очень жестокий Регмитис без гречки, это жесть Я такой формат впервые снимаю, так что если вы наберете активность И поставите на моем этом ролике 20 лайков, То... Я это продолжу снимать